Боли, которые происходят в нашей жизни. Вообще, в нашей жизни столько всего поменялось, столько необычных вообще идей, столько необычных ролей. Андрей, привет! Алло, привет! Я пробился к тебе наконец-то. Такое да, ощущение, да, я, сейчас да. все выходят в прямой эфир и просто обваливают к чертям собачьим интернет. Ну, а поэтому делать, приходится на самом деле, Смотри, у нас такое получается хоум-телевидение. То есть, как бы, есть возможность соединиться... Да с абсолютно любым человеком, с абсолютно любым э, недоступным вполне возможно быть даже раньше. Вот Попробуй тебя выхвати раньше. Ты на репетициях, ты на спектаклях. Я помню, когда мы с тобой занимались, а я, ребята, всем рекомендую Андрея, мы с ним занимались именно сценическим голосом. Мы готовили одно мероприятие фантастическое и благодаря ему я ну, как бы добился всех своих целей. А самое интересное, знаешь, как-то после нашего с тобой занятия я пришел на день рождения и прочитал тост. Как раз мы с тобой говорили о том, как удлинить процесс, как его сохранить. Вот, и, в общем, как бы это было очень интересно. Приятно? Приятно, черт возьми. Да, ну, тем более, мы там еще и стратегии чуть занимались, и драматургией. Вообще, это как да. Скажи, сделать пожалуйста. Сделать так, чтобы люди, да, прожили. Да, скажи и... В целом. И... Как Ты тоже на карантине? Слушай, ну я не то, чтобы прям сижу, но я позволяю себе, конечно, всякие вылазки. Вот сегодня мы, например, сделали с моей супругой фотосессию для одного видел, видел, уважаемого, да. дорогого ювелирного бренда нашего. Да, мы там все отфоткали всякие... Меня во всяких железках красивых, в общем, и приехали недавно домой. Ну, поэтому, ну, не получается. Нет, пока я позволяю себе... Слушай, ну, вообще, как ты считаешь, насколько... Насколько вот должна быть осознанная позиция у каждого человека с точки зрения вообще вот сложившейся ситуации? Ты понимаешь, что все... я по первой специальности политолог, uh -huh. и поэтому я немножко занимался политтехнологиями, совсем немножко в прошлой жизни, совсем. И я очень хорошо понимаю, что наши действия часто, общественные особенно, зависят от того, какой информацию мы располагаем и откуда мы эту информацию берем, из каких источников. И поэтому в текущей mm -hmm. ситуации, ну, то есть, если верить, условно говоря, официальным сводкам, которые сообщает там правительство Москвы о цифрах, там заболевших и так далее, это там какие-то одни действия. Может, тогда наплевать совершенно, потому что это в пределах пока статистической погрешности, и жить свою жизнь, как обычно, как будто ничего не произошло. Если там используют альтернативные источники, которые говорят о совсем других цифрах и масштабах, там, и, и смотреть, внимательно и изучать, что читать, что пишут, врачи, вирусологи и так далее, ну, тогда там, естественно, настроение становится более э, задумчивым, и ты начинаешь там действительно думать 10 раз, здороваться человеком за руку или нет, там, выходить из дома или нет. Ну, я предпочитаю с разумной осторожностью, там, мою руки, там, да, аккуратно, так сказать, не трогая лишний раз себя там за лицо, э, там, промываю, но все-таки какой-то активный образ жизни вести, пока нас окончательно официально ну, не закрыли, немножко... пока есть такая возможность. Я здесь, я, я здесь немножко с тобой не соглашусь. Я все-таки больше за осознанность. О, о чем я хочу сказать? Вот так как у нас очень много разных друзей, информации, вот у меня в группе, люди живут в Германии, в Италии, они говорят о совсем серьезных изменениях, которые произошли в странах. И, конечно же, мы понимаем, что мы отстаем примерно на две недели. И вот через две недели то, что у них сейчас происходит, произойдет у нас. Но... От этого во многом, мне кажется, зависит позиция человека. Ведь мы можем являться не больными, но мы можем являться носителями. И здесь вот, знаешь, да. очень интересная была позиция, вот мы общались с Иваном Кирилловым, он врач-психотерапевт, он говорит о следующем, надо сменить позицию с попытаться сохранить себя на позицию защитить других. Чтобы. И вот твое поведение должно быть осознанным с точки зрения того, как моя жизнь не должна никому принести поль вреда. Вот поэтому у меня такая позиция. Хорошо, отлично. Наверное, ты прав. Наверное, ты правда. Которое заявлено у нас сегодня. Это. Коммуникац, коммуник, коммуникатолог вместо оратолога. Или вот человек, обладающий ораторским искусством, или человек, который умеет профессионально коммуницировать. Давай тогда для затравки поговорим. Наш эфир будет короткий, всего 30 минут. Вот. А потом очень важно мне, как твое мнение, как актера все таки о том, как принять эту роль, как сыграть эту роль, вот, которая нам сейчас всем навязалась ну, про роль давай тогда, наверное, во вторую очередь, ну, да, по... да, да. сначала там начнем с теми коммуникации, я, в общем, осознанно такую за... сделал эту некую провокацию, внес сюда, потому что сам, будучи актером, драматическим, профессиональным и тренером, я, в общем, человек сцены в первую очередь, и сказать там или другому человеку сцены, что твое время уходит, это, конечно, будет Скажи, ну, это такой способ вызвать большую волну сопротивления, агрессии, возможно, даже сказать, что это мое время уходит, ничего подобного. А, так вот, я просто хотел бы провести некую разницу между ораторством в таком грубом, абсолютно вульгарном ее понимании, когда я вещаю со сцены, я пытаюсь там вкрутить какие-то свои убеждения, донести какую-то свою позицию, и в целом мне абсолютно безразлично, что по этому поводу думают люди, которые меня слушают. Ну, они же слушают, ну, вот, детскать, их работ слушается. К сожалению, таких вот так, вульгарных ораторов я наблюдал какое-то количество за время своей работы профессиональной. Вот. А, мне кажется важным сместить акцент на то, что человек, оказывающийся на сцене, он, во-первых, несет ответственность за то, какую он, какие результаты он создает в смысле воздействия на публику Сознание в смысле человека, того, с чем созна... публику идет. Да. да. А во-вторых, мне кажется, очень важным одно убеждение, которое каждый, каждому тренеру, каждому актеру, каждому спикеру было бы полезно внедрить, что даже когда ты говоришь, а они молчат, то все равно в этот момент между вами происходит диалог, потому что люди все равно отвечают все время. Они отвечают, когда молчат, и особенно когда молчат. Они отвечают темпом и ритмом своего дыхания, они отвечают своими эмоциями, они отвечают тем, как они, в какой позе они сидят. Вот в такой, или вот в такой, или вот в такой. Или, или вообще это они точно. там отворачиваются, это занимаются точно. своими телефонами. И вот способность чувствовать эту обратную связь и влиять на эту обратную связь, и делать так, чтобы эта обратная связь, ну, ее учитывать и включать ее вот в этот процесс энергообмена и взаимодействия, мне кажется, это дико важная история. И Слушай, ровно это в этом зачем? для меня отличие Есть? между... Да спрашиваем, зачем? Почему ты озадачился этой темой? Когда и что изменится в жизни твоей актерской? Или если вдруг все актеры станут думать о том, что им очень важно, что они закладывают в сознание наших зрителей? Ну, тут два, два вопроса, наверное, разных. Первый, как бы, зачем э, думать, что ты закладываешь в свое послание? Ну, для меня это просто вопрос... Ну, мои личные этики, наверное. Я понимаю, что далеко не для всех это актуально, ну, и очень ведь многие ведь люди рассуждают так, что ну, в общем, этому, каждый сам вправе. В училище или в театральном институте, в котором вы это же не вкладывается как обязательная дисциплина, размышления о, о ментальном послании зрителю. Совсем нет. Совсем нет. Я, я тебе так скажу. У меня просто была ситуация в жизни, когда я оказался на одном обучающем курсе, и я увидел, как, когда аудитория Никчина в отношении... Ну, скажем, мастера, который этот курс ведет, ну, вот, скажем, тренинг, да, тренер ведет тренинг, там, 10-дневный, uh -huh. большой. Uh -huh. Он титулованный, он уважаемый, он крутой по огромному количеству критериев, он Это прям молодец объективный. — Да. И я понимаю, что в какой-то момент вот уровень критичности восприятия того, что мастер делает, он падает, падает, падает, падает, возникает вот этот глубокий рапорт с группой, и группа очень уже абсолютно критично воспринимает все, что тренер говорит сознательно, все, что он делает сознательно, а еще все, что он делает бессознательно. Uh -huh. Потому что хотим мы того или нет, но мы все чем-то фоним. Мы фоним какими-то своими там страхами, своими вообще всем, всем нашим опытом предыдущим, тем, как мы живем, тем, во что мы верим, тем, чего мы боимся, тем, что у нас болит. Мы этим фоним во все стороны на 360 градусов. И в этом смысле мне кажется, что в какой-то момент а, зритель начинает съедать тебя всего, он начинает съедать не только то, что ты говоришь и делаешь сознательно, а еще и все, что ты льешь в уши, в том числе и бессознательно. И это очень видно, например, когда, простите, пожалуйста, я э, сейчас доведу, когда, например, по какому-нибудь политическому или экономическому или общественно значимому поводу э, обаятельные, яркие, харизматичные артисты, например, начинают высказываться, и с точки зрения содержания то, что они говорят, это может быть такая чушь. Это может мы быть глупость какая-то да. запредельная. Да, но это говорится убедительно, это говорится красивым, хорошо поставленным голосом, с убедительными жестами, с как-то очень вот урегательно так. И мы начинаем это все Да, наверное, наверное, это верно. И вот в этом смысле, мне кажется, все-таки важно периодически, вот то, что, если ты помнишь, у во Франки шоу был прекрасный слоган Держи мозг в чистоте. Вот мне кажется, эта фраза держи свой мозг в чистоте. Это очень такой вот важный слоган вообще современного мира, который ты знаешь, нет в информационных гигиена, войнах. Информационная гигиена, как я ее называю, это вообще важнейшая вещь. Для того, чтобы сосредоточиться на себе, в первую очередь нужно отключиться от того, что тебе вещает мир. То есть, вы знаешь, вот Абсолютно. простая практика. Если вот наши слушатели нас слушают, попробуйте неделю, всего лишь неделю перестать слушать новости, заменить телевизор и музыку со словами просто на чтение книг, просмотр фильмов или классическую музыку, и вы вдруг ни с того ни с сего ощутите, что вы начинаете задумываться о себе. Абсолютно. И вот там, если продолжить разговор про то, чему не учат в театральных, а действительно, ну, это, это интересно очень, но несмотря на то, что актерская профессия, фактически это практическая психология, потому mm -hmm. что когда ты разбираешь драматургический материал, тебе надо влезть в персонажу в голову, тебе надо понять, почему он так себя ведет, что его мотивирует, к чему он стремится, к чему он хочет, Слушай, а чем он боится. Секунду... Ну, то есть тебе надо прям... Андрюш, а можно буквально секунду на да -да -да. этом моменте, вот как это, как это понять, вот как это влезть в душу этого персонажа, как это стать другим, как это вот одеть на себя персонаж. Что это, пример? Вот есть какой-то практический шаг? Почему я тебя это спрашиваю? Потому что это напрямую связано со второй нашей частью. Как нам сейчас переобуться вот в этих наших домоседов? Прежде всего, надо искренне заинтересоваться тем в кого ты пытаешься влезть и, и кого ты пытаешься на себя надеть. То есть нужно прям свое внимание максимально интерес, на нем сфокусировать. Да? Это вот прям первая история. да Прям вот первая ⁇ это интерес. Прям надо заинтересоваться. И это очень, я бы сказал, это вот волевое, волевая история. Угу. А дальше есть две школы. Есть у нас школа Станиславского, которая построена на том, что я как бы себя начинаю помещать в обстоятельства персонажа и спрашивать себя. Что такого со мной должно произойти, чтобы я в этих обстоятельствах себя бы так повел? Вот как так должно меня вот скрючить, что называется, что я бы, например, в обстоятельствах пьесы Ричард III, например, начал бы убивать всех, кто претендует на престол и всех, кто может мне составить хоть какую-то конкуренцию. Ну, например, да? И это один подход. Я начинаю этого персонажа искать в себе. И в каждом и из это нас вот один из... есть подобное, да? Конечно, а поскольку действительно в каждом из нас есть весь набор человеческих качеств, абсолютно весь, просто в разных пропорциях, то найти в себе внутреннего подлеца, внутреннего убийца, внутреннего убийцу, внутреннего маньяка, это все там, это прям, это вполне себе можно, да, более того, если повспоминать и сейчас вот задать аудитории вопрос, вот, друзья, вы можете прям, Спросить себя, наверняка вы вспомните тем моментом, например, вас одолевало желание просто порвать на части какого-нибудь там, вот человека, с которым вы не согласны. Просто вот выловили себя на том, что если бы у вас был в руках сейчас просто нож, вы бы его покромсали на ремни. При том, что в жизни вы можете быть абсолютно мирным, очень тихим, спокойным человеком. Это то, что называется наша теневая сторона, да, вот эта теневая часть личности, которая есть в каждом без исключения. И можно искать вот этого персонажа в себе. А другой способ – это способ, который предложил Михаил Чехов. Когда я сначала создаю внешнюю форму, я разглядываю, как этот человек, как он ходит, как он одевается, как он вообще себя ведет, как, где у него, как у него он в теле в своем вообще, как живет. ну, ну вот просто собираю максимальное количество внешней информации. И начинаю подстраиваться под эту внешнюю информацию. Это то, что в НЛП называется очень близко к тому, чтобы пройди э, милю в моих макасинах, когда мы учимся вставать вторую позицию, когда, например, я ставлю перед собой своего партнера, и я полчаса за ним хожу в его походке, я дышу с ним его воздухом, я смотрю туда, куда он смотрит, я там, делаю то, что он делает, и минут через 15-20... Я в состоянии уже спрогнозировать с высокой долей вероятности, что он сделает в следующую секунду. Я начинаю прям Ничего, его нет, вот нет. понимать и чувствовать. И это прям вот описанная многократно, проверенная история, она прям вот работает. В какой-то момент я прям вот становлюсь им. И это второй способ, который у Михаила Чехова прекрасно описан. Там много очень работы воображения, когда я начинаю еще в, в фантазии в своей да, старости, как бы сращиваться, притягиваться, на, на, набрасывать, натягивать на себя этого человека или персонажа. Ну, и есть еще, там, если мы достаточно продвинуты в психологии, то дальше мы можем взять весь набор. Инструментов, которые психология может предложить: модели мотивации, репрезентативные системы, там, всевозможные карты ценностей и всевозможные методологии личности, и все вот это вот накладывая друг на друга, human design тот же самый, например. И так вот постепенно создать такое объемное очень представление об этом человеке. И это дает очень много этажей в вглубь. Вот у меня есть сейчас клиентка. Она учится в лондонской театральной школе и вписалась ко мне, пришла в личный коучинг для того, чтобы я помогал ей, в общем, с точки зрения актерской, да, развиваться чуть активнее. И мы для ее персонажа в пьесе, которую она играет, прямо сделали очень глубокий разбор по примерно там шести разным образом. И когда она теперь с таким разбором и с таким пониманием поведения этого человека идет его играть, она себя чувствует, конечно, Слушай, гораздо Андрей, увереннее а и, вот и, и понимает гораздо глубоко. Когда ты так вживаешься в роль человека, можно ли использовать эти, эти практики для понимания своих близких? Конечно, особенно вот походи милю в моих макасинах это вообще прекрасная совершенная история. И угу. у нас в свое время был тренинг с Анюткой Зарянкиной по, про отношения между мужчиной и женщиной. Мы давали там этот инструмент, что прежде чем осуждать близкого человека за то, что он там не соответствует нашим ожиданиям каким-то, надо очень полезно понять. Почему он такой? Если я максимально, вот что называется, все свое внимание направлю в то, чтобы его почувствовать, его понять, его как бы представить, как если бы я был, например, если бы я был женщиной, у которой месячные, ну, например, первый день, вот просто на секундочку. Вот. Ну, понятно, что у мужиков есть свой ПМС, это не секрет, это очень многие об этом говорят, да, ну, не, ну боксим. Но вот если бы мы были женщины, хотя бы на секунду себе представила, что такое первый день вот этого всего. И я как бы так вот по описанию, когда у меня девчонка у них иногда происходит, у меня просто э, волосы дубом встают, я понимаю, что я бы не перенес так жить вообще, я бы с ума сошел. Когда каждый, сука, месяц, простите за слово месяц, тебя вот просто арма. Магедон такой настает в теле, да? И, и, и, и чего, что тут удивляться, что там человек становится более раздражительным, чем обычно, он становится там менее где-то рациональным, и адекватным и так далее. И когда ты вот какие-то такие вот вещи про человека на себя как бы накладываешь, ты начинаешь по-другому совершенно к нему относиться. И это ровно вот к вопросу о коммуникации, о том, что... А, и в том числе вот если... вот сейчас, матрешку мы как бы закроем, с чего начали, ты спросила, зачем? Это все. А затем, что когда я понимаю реакцию человека или реакцию зрителя, реакцию аудитории, мне гораздо легче, во-первых, на нее дальше влиять как-то. Во-вторых, у меня не лезет огромное количество моих личных тараканов по этому поводу. Например, есть очень популярные в тренерской профессии, ты сам наверняка знаешь, миф про сопротивляющихся участников. Вот, вот есть какие-то такие ужасные сопротивляющиеся участники, которые где-то там ходят, и они приходят на тренинг и начинают тебе мешать всячески. А это миф. Нет никаких в природе сопротивляющихся участников. Есть люди, которым непонятно. Или которым, или которым больно. Или которым скучно. Что это значит, что если им больно, скучно, трудно и так далее непонятно, так это твоя работа сделать так, чтобы человеку было Это значит, не ты скучно, просто не Понятно. Понятно. И максимально с этой болью что-то сделать. Соответственно, если человек сопротивляется, это мой косяк, а не его. Это моя проблема. И в этом смысле вот разница между людьми, вещающими со сцены куда-то себе в третий глаз, и теми, кто постоянно занят получением обратной связи. И деланием выводов похож... на основе этой да. Это как раз очень похоже на то, что ты заявил в видео, что сегодня бизнесменам, очень важно быть не только ораторами, а именно коммуникаторами. Соответственно, понимать, Конечно. как управлять командой. К командой, аудиторией. Особенно вот сейчас, переходя к теме, что вот мы сейчас действительно сидим оторванные друг от друга в онлайне, в тотальном. И вот сейчас момент разрозненности всеобщей научиться свою аудиторию, свою команду, вот как щупальцами, как паучок плетет паутину, собирать, удерживать успокаивать мотивировать вдохновлять это же все это не в смысле что я сейчас вас замотивирую а в смысле я заинтересоваться вами должен я должен понять что с вами происходит я должен как-то обработать уже Участие я должен... человека, как да? да я должен в вас как-то принять участие и в этом смысле мне кажется коммуникации для бизнесмена сегодняшнего, это вообще топ. Это просто вот то, с чего необходимо начинать. Скажи, пожалуйста, с чего просто для того, вот чтобы Смотри, да, вот с чего должен руководитель, который вот у нас сейчас смотрит, любой, подумать и сказать, так, я теперь хочу быть не просто оратором, вещать вот в, в Skype или там в, в наш этот в, в систем. Я должен попытаться понять этих людей, что они там чувствуют, чем они боятся, чего ну, они ждут от меня. Да, спроси, ну, спросить себя когда я последний раз спрашивал как вообще у моей команды дела вообще uh -huh. как они себя чувствуют что их беспокоит как они вообще что, какие у них вопросы ну просто вот просто есть поговорить ну просто вот не То есть не, стать не, не, не для задач что стать человеком да ведь э, есть эта прекрасная модель у моего друга и учитель тарыцкой которая вот показывает три шкалы в любой человеческой коммуникации, что там есть ось задач, ось отношений, ось энергии. Вот не всегда нужно заниматься только задачами, тем больше, если с отношениями энергии и швах, то задачи решаются очень плохо. И я очень хорошо знаю, как это бывает в команде, я прям наблюдал это в некоторых командах, когда человек пытается там решать задачи, и всех, значит, что у нас стоят такие задачи, сейчас мы, мы с вами должны, а там... На уровне отношений полный трендец происходит, потому что не проговорили, потому что не договорились, потому что куча несогласовок и нестыковок по ценностям, по представлениям, по всему. И уровень энергии у системы, ну там где-то в районе нуля, вот так вот. И естественно, что задачи не решаются, а потому что... В этот момент мне там как, как боссу надо разуть глаза и вообще с людьми за стол сесть, вообще в глаза им посмотреть, спросить, а вы как вообще себя чувствуете? А вас что беспокоит? А вы чего хотите? А что... Ну вот хотя бы, да, просто чтобы знать. А дальше на основе этого, например, уже сделать какие-то выводы. Я помню на одной из конференций мне очень понравилась фраза Владимира Герасичева, который известный бизнес-тренер, который сказал о том, что у каждой, Модели лидерства, например, ну популярные в нынешнее время, есть обратная сторона. Так вот, да? харизматического лидера есть некая обратная сторона, медали, некая теневая часть. Выражается в том, что человек очень плохо слышит кого-то кроме себя, раз, и очень плохо интересуется этими то еще мнениями, кроме своих. Это два. Это да, факт. И... Это вот знаешь, как в картинке-то, когда там вот стая волков бежит, и там, значит, сзади волки идут, который говорит: слушай, а куда мы идем? А что там впереди? Этот вообще, который там, он вообще где там? И впереди, значит, мощный волчар, который: Я такой охренительный волчар, у меня такие мощные лапы. И он наслаждается собой в полном восторге от собственного совершенства. Вот это вот портрет очень. Большого количества команд, да, как-то и ты, я думаю, в этом смысле даже больше меня знаешь и можешь рассказать, я уверен. И в этом смысле, если э, сменить модель с харизматического лидера, который там бежди, значит, с флагом, не особо оборачиваясь назад, а там кто-то за мной есть еще вообще, живые есть, э, сесть за круглый стол. И, возможно, опять-таки, там же есть еще такой момент, что люди в моей команде, возможно, не такие тупые, не такие глупые, как я о них думаю. У меня был кейс на эту тему прям. У меня был в коучинге человек, который пришел, значит, с запросом, сказал, что я вообще людей не люблю, и с подчиненными с вами общаться мне прям не нравится откровенно, но просто надо, и, и, и -то... вообще они бестолко ужасные все, и все просто все вот как дети. Я говорю, послушай, а давай мы попробуем с ним общаться, как если бы они были взрослые. Ну вот, да, представим на секунду, что они не дети. Да, представим что они, ну, вменяемые адекватные, половозрелые, взрослые, которые каким-то образом устроились к тебе на работу. Ты же их взял как-то. И ты их взял. То есть да. они закончили. Да, то есть они получили высшее образование каким-то образом удивительным, да, Они а каким-то образом, э, значит, беседование, которое, наверное, несколько этапов даже происходило. Как-то тебе на работу попали. Что ты такого сделал, что они вдруг стали детьми неразумными, как один, все? Давай попробуем начать с ними общаться, как если бы они были, ну, вот, прям вполне себе вменяемыми и разумными. И у человека за неделю просто дивный новый мир открылся. Он через неделю, значит, созванивается он говорит, говорит это что-то невероятное. В тот момент, когда я стал с ними вот разговаривать на равных из позиции, что я верю в то, что вы сможете, вы справитесь, и вы знаете как, они в два за меньше стали бегать и задавать вопросы, а как нам делать то или это. Они вдруг... Они повзрослели да, вот... в этот момент. Они как-то повзрослели в И здесь есть очень классный момент, что вот этого внутреннего намерения, то, как я вижу тебя, влияет на то, как ты себя чувствуешь. Вот я тебя как взрослого человека, которого я безумно уважаю, который спец, который мастер в своем деле, и с которым мне классно общаться на равных, и ты еще больше чувствуешь себя таким. Конечно. Я начну, конечно. например, по-другому к тебе относиться и буду говорить, знаете, Роман, ну, что вы в самом деле, вот правда, какие-то идиотские и вопросы задаете? Его и вообще хотел поговорить совершенно о другом и запилю тут какую-нибудь телегу тебе, например, про которую ты не спрашивал даже ни секунду. Ну, и вот там что-то начнет происходить дальше. С твоими ощущениями, в том числе, относительно вообще всего процесса. Андрей, вот. спасибо тебе огромное, Поэтому... да. да, буквально время у нас подходит к концу, эфир краткий, Йонг, уже очень много интересного. Все понятно, то есть задача примерно следующая, правильно ли я тебя услышал, что основная разница между оратором и коммуникатором в приложении к практическому применению, например, в бизнесе, это задуматься не только о себе, о своих смыслах, которые ты транслируешь в одностороннем порядке, а открыть канал двусторонней коммуникации, услышать людей, поинтересоваться ими, пустить их в себе, и уже потом предоставляем определенную свободу, давать им возможность высказываться и обсуждать. То есть, знаешь, как, как сказать, э, э, создать элемент какой-то такой командности, где ты понимаешь чувства каждого, и совокупность каждого дают синергию в достижении этих результатов. Я бы лучше не сформулировал, чем ты Абсолютно точно К этому добавить можно, наверное, только такой момент Маленький, что мало того Еще и возникнет такая штука, как Энергетический обмен И у харизматических лидеров, которые вот в, в одиночной позиции У них, как правило, бывает проблема Они очень часто, очень сильно устают И очень быстро выгорают И очень жалуются на то, что я опять выгорел У меня сил нет, опять всех на себе тащишь И так далее, в тот момент, когда ты перестаешь быть, скажем так, артистом, наслаждающимся собственным величием, и начинаешь заниматься общением аудиторией по-настоящему, ну или там со своими подчиненными, с командой, вот этим взаимным процессом, то вдруг удивительная вещь происходит, возникает энергообмен, который начинает тебя питать. И ты вдруг становишься более... Uh, и ты получаешь себе что-то, и ты чувствуешь себя более здоровым, и ты чувствуешь себя более энергичным, и дела идут сразу в горы. Это та самая uh, ось энергии, которую я вот чуть выше сказал. Да, все так. И, конечно, современному оратору, современному спикеру, тренеру, бизнесмену, лидеру uh, быть внимательным и открытым к диалогу и к взаимообмену, я думаю, очень важно. Супер, спасибо, классно, тему раскрыли. Буквально последние пять минут мы все вдруг не с того стали играть роль домоседов. И тут появились новые взаимоотношения. Женатый, который не видел там целый рабочий день и мог от нее сбежать на работу. Муж, который вдруг не с того теперь целый день лежит. Или самое интересное, представь, вдруг всем одновременно нужно сидеть за компьютером, дети учатся в школе за компьютером, компьютер один, надо как-то его поделить, кому-то ну да музыкой позаниматься, кому-то еще о чем-то. Как принять эти роли, как сделать так, чтобы внутри семья не развалилась, а наоборот стала крепче? То есть, что, как научиться играть? Ты, вот... ты жесток, моста. Роман, ты сейчас хочешь, чтобы я... за. Пять минут ответил на вопрос, на который надо проводить тренинг трехдневный. Давай заложим, давай заложим и... серию встреч, не проблема. Вот что-нибудь простое, но практичное. И Знаешь, по сети ходит это видео, женщины-испанки, матери, которые так эмоционально говорит, "Мне мы второй день сидим дома, мне директор музыкальной школы писал ноты. Я не умею читать ноты, зачем они мне нужны? Где я возьму пианино дома? И так далее, и так далее. Там, знаешь, Что делать? Uh, делать, что вообще, знаешь, в старину в семьях была традиция такая очень классная, когда вот в случае каких-то внешних изменений внешних обстоятельств вся семья садилась за столом, и там отец семейства или, в общем, кто-то, ну, кто, кто там по голове сидит, в стола начинал, да, старший затевал разговор, говорил, друзья мои, любимые, родные, у нас вот государь-император вот это соизволил вот это сделать, а вот там война началась, или там еще что-нибудь началось, или там банк вчера там вот так себя повел. И нам в связи с этим, вот давайте обсудим, как мы дальше будем с этим жить, и как мы будем действовать. Огромная проблема сегодняшних семей, очень многих, в том, что в них, в общем, коммуникации с серией «Сесть в глаза друг другу, посмотреть», спросить, как ты себя чувствуешь, а что с тобой происходит, а как мы вообще дальше с этим будем, а что мы будем делать, вообще напрочь отсутствует, потому что каждый в своем гаджете. Таким образом да. мы накапливаем огромное количество конфликтов, напряжения, недосказанностей, и вот это вот, дескать, а само рассосется. А само рассосется только ОРЗ, и то, как мы знаем, не всегда уже, и не всякое. Да? И то потому что наша иммунная система что-то очень активно делает для того, чтобы это ОРЗ само рассосалось. Так вот, в случае с вот этим вот, вот, опять, в закрытом помещении люди, мы не поменялись, это кажется, что мы поменялись, поменялись обстоятельства, которые просто чуть более ярко показывают, как мы устроены, и все. И в этих обстоятельствах у нас нет другого выбора, кроме как сесть. Увидеть друг друга и, может быть, начать впервые за долгое время честный, открытый, доверительный, бережный диалог друг с другом. Узнать, чего кому важно, договориться, распределить обязанности, распределить полномочия. Сейчас система вышла из баланса, да? И дальше у нас есть выбор, либо эта система отбалансируется как-то сама, но есть шанс, что нам не понравится, как она отбалансировалась, потому что развод в семье – это тоже такой вид баланса, знаешь ли, да? То есть вот мы как бы из баланса мы вышли, и закончилась разводом, и вот так система опять что-то штаканилась методом разрушения себя, да? А можно начать ее балансировать вручную. Вот сейчас, мне кажется, время семьям, отношениям, компаниям, людям балансироваться вручную, вот это, я думаю… Ты знаешь, я в свою молодость, у нас было очень популярным вот эти, знаешь, магнитофоны большие, и на них была панель эквалайзера. Может быть, ты, ну, ты же явно представляешь, что такое эквалайзер. Конечно. Да? Когда такими чешками. Так вот, мне кажется, сейчас, вот это отличная визуализация, что надо поднастроить, где-то отпустить, где-то повыше поднять. И кажд... это ответственность каждого. Это не значит, что кто-то один должен взять и на всех настроить. Каждый должен понять, чтобы дальше в мире жить, мне тоже надо что-то в себе сделать. Я тоже должен за что-то отвечать, где-то себе наступить на горло, где-то промолчать или наоборот, где-то стукнуть кулаком, чтобы баланс позитивный сохранился. Да. Отлично, Федор. Огромное, прекрасный эфир, если ты будешь готов нам рассказать практические приемы, как нам выживать дома, как находить общий язык, и лишь как использовать актерское искусство в таких вот простых бытовых ситуациях. Потому что сегодня, на мой взгляд, мы можем говорить о высоких вещах, но сейчас мы приземлились, наша жизнь посадила на пятую точку, я бы сказал, на жопу. И вот мы сейчас на ней сидим, пока не знаем, что делать. И вот это вот состояние шока, оно должно у всех прийти. А такие, как те люди, которые знают, как уметь, как на себя одеть роль, как показать, как научиться. Вот Я думаю, что было бы классно. Может быть, не обязательно то, что это мы должны делать с тобой вместе. Может быть, это ты на своем инстаграм канаме каждый день выдавал какой-нибудь урок актерского мастерства для тех, кто оказался в одной квартире. Хорошая идея, хорошая идея. Можно и так. Спасибо за Спасибо за идею, вот видишь, как мы замечательно, пообщались, я там с идеей с хорошей от тебя ухожу. И... Спасибо тебе Спасибо большое, здорово. как всегда, невероятно рад тебя видеть и надеюсь, что скоро все это Взаймы. закончится. И, а, кстати, да, еще тебе одна идея, ведь мы же живем абсолютно онлайне, как ты сказал, давай проводить моноспектакли, мы будем все смотреть в Инстаграме, ага. где угодно. Почему нет? И я с удовольствием, ну, в принципе, говоря... кажется, это вообще прям классная вещь. Почему бы нет? Давай запланирую какой-нибудь спектакль, и мы все придем к тебе смотреть это. Вполне, да? Почитать, почитать чего-нибудь вслух, например. Круто! Вообще круто! Вполне круто, себе, да. Круто. Хорошая идея. Хорошая идея. Вот Кстати, да, можно да, да. да. на днях на, чуть... Найду из закромов, что-нибудь хорошее почитаю, например, вслух, да, в прямом эфире. Очень здорово. Классно. Спасибо. спасибо огромное. Да, пока. Очень рад был тебя видеть. Пока.